Большой театр Беларуси открывает юбилейный сезон премьерами. Балет «Феерия. Спящая красавица». 6 и 7 сентября. Комическая опера «Любовный напиток». 8 и 9 сентября. Мы начинаем.